Здорово, дорогие гигачаты, меня зовут Фира. Чтобы однообразить мой контент в своем YouTube-канале, потому я по хистерии очень много контента снимаю, и я немного сам заёбываюсь, и чтобы не заебаться до конца, я просто буду снимать по другим играм. Как видите на всех экранах, и по превью, и по названию этого видеоролика, это необычный видеоролик. You play with them balls like it's FIFA Hit or miss а история этой игры начинается с того, что у нас главный ГГ уволить за, да, из-за таких вещей, понимаю, все нормально, крепись, у всех такое бывает, но это к сути дела, и он увидел в газете, что есть какая-то работа, и за то, что у нас главный ГГ не особо есть выбор на это, он пошел на эту работу, где нам четко и ясно объясняют, что у нас только есть два задачи, слушаться босса и не трогать аниматроников, потому что будет маме? И мы занимаемся обычной рутиной Убираемся, ставим все на место Поправляем картинки и резко пропадает свет И оказывается, что это Ебаный же... золотой Ой, Фредди Отключает это... свет И нам приходится идти туда, чтобы Включить свет, после которого На нас бежит рендовый Фредди И нас задача убежать от него После этого первая ночь заканчивается Но, к сожалению, вторая ночь Пока не вышла После которого я мог вырубить игру и спать сладким сном но а разработчики то не тупые они создали второй режим режим аркада у котором мы как обычный работник там все по местам убираемся занимаемся работой одним словом за которые нам дают определенные бонусы или деньги благодаря которым ты можешь покупать разные приколы вот такой странный видеоролик вышел на моем канале, если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на канал, поставьте лайк, не забудьте колокольчик, чтобы не пропускать видеоролики, вот такие. Да, но такие видеоролики редко будут выходить, потому что, ну, не хочу снимать видеоролики 18+, и это риски бана, или каких-то крутых приколов, которыми мне не надо, спасибо. А моим подписчикам, которые подписались из Айзи успокойтесь, пацаны, видеоролик будет выходить по Айзи Хистери но не так часто потому что видите что у меня канал переполнит этим контентом этим играми а у меня фантазия ну не такая хорошая на этом все всем до свидания с вами был фира пока